Вечер, дорогие друзья, у нас уже ставший традиционным прямой эфир по вторникам. Подождем еще, люди сейчас приглашают, подходят, подключаются. Добрый вечер. Еще несколько минут подождем такой у нас уже темный осенний вечер доброго вечера вам доброго осеннего вечера у нас уже ставший традиционным прямой эфир по вторникам сегодня с вами я ирина михайлова и сегодня мы поговорим казалось бы об очень простой вещи это ну как заявлено в названии прямого эфира что такое осень на первый взгляд это совершенно такой простой вопрос ну что такое осень Ну осень время года ну осень желтые листья, ну осень дождь, ну осень дети идут в школу и как-то таких вот определений, да, что такое осень, те, кто э, более-менее знаком с музыкой, да, кто в теме, э, на вопрос, что такое осень, обычно отвечают э, сразу это небо э, из известной песни группы ТДТ, да, что такое осень. И на самом деле автор этой группы в чем-то был очень прав. Потому что осень – это в первую очередь небо. Потому что такое ясное небо, как бывает осенью, особенно в сентябре, его больше в течение лета нет. Это только осеннее небо. Те, кто занимается фотографией, прекрасно знают, что осенние снимки одни из самых ярких и четких, потому что отсутствует какая-либо дымка. То есть это абсолютно ясный свет, это абсолютно чистое небо. Очень глубокая, очень высокая, очень синяя. И э, поэтому, что такое осень, это небо. да, Это в первую очередь цвет неба, его состояние, его вид внешний. А, кроме всего прочего, что такое осень, да, это действительно, это определенное время года, предшествующее зиме. Время э, совершенно замечательное, время очень любимое. Э, время очень э, такое богатая, да, потому что осень это обилие плодов, это урожай, в этом году огромный урожай яблок, вот тоже, да, как показатель яблока, если яблоко символ земли, то это про проплодородие земли, это, это грибы, да, для тех, кто ходит за грибами, то есть это некая пора, пора сбора плодов, а сбора того, если переводить на язык человеческий, еще и сбора того, что мы с вами за лето сделали. То есть это время подведения итогов. Что было запланировано, что было сделано. Осень такая, ну и время такое, да, когда уже короче день, длиннее ночи, уже есть как бы больше времени поразмыслить. А почему получается больше времени поразмыслить? Потому что наше тело требует больше отдыха. Уходит жар, уходит жара из тела, уходит... Такое, знаете, вот это летнее, пойдем туда, пойдем сюда, солнце еще ярко, еще светит, еще давайте побежим, еще вот это. И, и как бы уже там время позднее, а, а еще светло, а еще помчались. Вот осень, в отличие от такой летней поры, время спокойствия, время такое более-менее уравновешенное. И люди, которые привыкли жить на полных оборотах, которые сегодня бегом-бегом-бегом-бегом, они это время почему-то есть такое устойчивое, есть слово осенняя депрессия, осенняя хандра. Вот ничего не хочется, я такой деятельный человек, а вот, да, вот говорят часто, а мне ничего не хочется, это вот осенняя депрессия. Это не осенняя депрессия, я спешу уверить вас. Это совершенно другое состояние нашего тела, это переход к другим, к другим энергиям, это переход ну я бы сказала, ну не совсем другую мерность, это переход в другую мерность времени, скорее вот так, а, потому что человек, как и ну как все живое на земле, является частью природы, частью земли, частью природы, частью вселенной, частью космоса, и он живет в ритме с землей, в ритме с природой. И осень время, когда природа э, уходит на покой, да, природа тоже подводит итоги, отдает плоды то, что там, нарастило за лето, да, и природа уходит на покой, и она же не умирает. Природа затихает. Есть еще движение сока в стволах, да, но биолог во мне не спит, конечно. Еще зеленые листья, но уже нет того буйного цветения, уже нет вот этого сильного сокодвижения. Тоже постепенно все затихает. И человек, как часть природы, он тоже постепенно уходит в другое, в другое состояние, энергетически в другое состояние, в состояние более спокойного, я бы сказала, тела, да, но при этом открывается возможность э, прийти в состояние, да, открывается состояние творчества. А это время, когда происходит переход, плавный переход к состоянию духа, к состоянию творчества, к состоянию, новых задумок, новых идей, поэтому осень еще время не только подведения итогов, а осень время подготовки к зиме. Я еще раз повторю, да, человек как часть мира, как часть природы, как часть Земли, да, участник того процесса, который происходит на Земле и во Вселенной, он тоже вместе с Землей, вместе с природой, вместе со Вселенной переходит чуть-чуть в другое состояние. И очень интересно, что у нас же... Сейчас мы приближаемся к зимнему солнцестоянию, мы приближаемся к зиме, к той самой точке, когда Солнце максимально приближено к Земле, но при этом холодно. И, казалось бы, тут есть некий такой казус, да, как, как это Солнце близко, но холодно, а просто, ну... С точки зрения астрономии, это да, угол наклона орбиты Земли, эклиптики, да, э, такой, что Солнце как бы поскользяще, оно ближе к Земле, но э, угол падения у да, Солнечных лучей, угол наклона э, не позволяет полностью солнечному потоку проходить на Землю. Э, но тем не менее, этот поток есть. И Солнце со своей энергией, возможно, оно греет меньше. Но энергетику Солнца никто не отменял. Оно со своей энергией еще ближе к Земле. И несмотря на то, что на Земле холодно, энергетически да, Солнце ближе. И здесь тоже такая очень интересная история, потому что как бы Земля вроде затихает, но в это время она ближе к своему там, отцу, да, к Солнцу, которое ее греет. То есть эта пара, она все равно остается в тандеме, и никто ни больше, ни меньше, да, не уходит никуда. Если летом солнце берет за счет тепла, то энергии тепла, да, энергии вот солнечных лучей, то зимой, я бы сказала, по энергетике ничего не меняется, солнце просто становится ближе. Возможно, чуть меньше тепла, но зато ближе по расстоянию. Вот. И это тоже такой период равновесия, период чуть другого перехода да, от яркого солнечного света вот к такому более близкому соседству, если смотреть еще по названию осень, да, если смотреть по словарям, то осень, есень там очень много, есть еще интерпретация, трактовка есть еще о том, что осень от слова осенять, осенять и почему-то трактуется это как сумрак, но мы с вами знаем, что, что такое осенять. Осенять – это покрывать себя. Да? Вот там, осенять там, крестным знамением – это вот то, что в христианстве да, э, там, осенило. Мысль пришла в голову. То есть это некий приход, да? это что-то, что, -то, что вот сверху идет. И э, в этом плане очень символично, что осень, на осень приходятся э, очень важные для человека праздники. Ну, первый был у нас, это была родительская суббота, покровская, да, когда э, поминают предков. И опять же покров, да, крови тех, кто крови тех, кто роднят, тех, с кем, с кем нас роднит. Кровь, память, да, вот, вот это, было, это была поминальная суббота. Следующий, 14 числа, был покров Богородицы. Здесь мы тоже говорим про покров. Э, это тоже то, что покрывает сверху. Это некое бережное поле. Это, возможно, это покров покоя, поко, покров спокойствия, некий такой, может быть, кому-то это нужно, да, нечто такое, что приглушает вот эту вот безумную энергию, побежали побежали поскорее, поскорее, поскорее, это приводит в такое равновесное спокойное состояние. И, возможно, осень, если мы говорим осенять, то есть покрывать сверху, то, возможно, это очень связано как раз вот с этими двумя праздниками покрова, да, что это тоже покрывает сверху. А Покров еще позволяет нам почувствовать себя защит... защищенными, почувствовать себя в обережном поле, что дает возможность э, ну, лишний раз подумать, да, призадуматься, подумать о том, как мы прожили лето, о том, как мы хотим прожить будущее лето. Ну, люди же очень часто свои планы на следующий отдых, на следующее лето простраивают осенью и зимой. Не летом, да, заметьте, не летом, не весной, а осенью зимой, когда, как разум хладен, да, когда вот нет вот этого жара, когда мозги плавятся, а вот это вот хладный разум, очень четкий, понимающий, какие есть возможности там, финансовые, какие есть возможности физические, куда можно поехать это же все планируется в основном осенью зимой, когда совершенно другие энергии энергии покоя, энергии упорядоченности и энергии почему я начала про небо да, про небеса я предпочитаю говорить небеса, почему я говорю, говорю про небеса это время, когда открываются те самые звездные врата, те самые порталы, напрямую связывающие нас с, с Вселенной, да, с э, кристаллом Вселенной, с космическими потоками, которые идут на Землю. Это потоки Духа, это потоки духовного развития, э, это потоки, э, как... Э, ну, э, Странное слово самовзращивание, да, но вот некой такой работы над собой, работы с собой вот личностного роста, очень любят сейчас говорить эту фразу, да, это поток личностного роста, то есть это то, что связано конкретно с человеком. А есть у нас осенью и еще замечательные праздники, которые уже у нас прошли. Один из них у нас прошел это были врата вес... осеннего равноденствия, когда день равен ночи. И это тоже время, когда вот, ну, солнце не в пике, но вот это, понимаете, по 12 часов, 12 часов в день, 12 часов в ночь, это точка равновесия, это точка взвешенных решений. Это точка, через которую вот, вот, вот как раз вот, вот этот вот жар, он заканчивается, да, и эта точка перехода э, в другое состояние, постепенный переход в другую энергию, э, в энергию, э, ну, не совсем созерцания, да, но энергию вдумчивости. И э, следующий у нас будет, это ноябрьский, это врата прошлого. Это праздник не базового пространственного креста, это праздник временного креста, да, врата прошлого, настоящего, будущего и вечности, да, у нас впереди вот врата прошлого, а что такое врата прошлого, это же тоже оценить, как мы прожили, и не обязательно это лето, может быть, несколько лет подряд. Да, но какие вот сейчас, потому что те результаты, которые мы имеем сейчас, это не обязательно результаты прошлого лета или этого лета. Это могут быть результаты за несколько лет, которые вот кристаллизовались именно вот к этому периоду, да? что мы делали в прошлом, какие результаты мы получили сейчас. И ä, помните, как в песне, что «Для будущего в прошлом сделал я». Может быть, есть смысл принять ответственность за какие-то свои деяния в прошлом. Может быть, есть смысл какие-то уроки извлечь из того, что было в, в прошлом. Потому что дальше у нас будущее, дальше мы планируем будущее. Это зимнее солнцестояние, это время до 25 декабря. С 25 декабря солнце начинает подниматься, да, начинается следующий. Следующие коло кола лето, да, следующий коловорот. Что такое коловорот? Это круг, кола это круг, врат, да? Солнцестояние и равноденство, ведь два солнцестояния, два, два равноденствия, вот это кола врат, вот оно начинается, да, ну вот так у нас сейчас ведется, да, с 25 декабря, когда солнце поднимается, и тогда мы начинаем планировать уже очень конкретно будущее, а для этого надо понять, что, с чем мы пришли сюда, да, с чем мы в это будущее идем, э, что нам нужно изменить, что мы хотим поправить, это тоже некое вот такое вот время осмысления того, что было в прошлом, это вот у нас будут врата прошлого. А дальше еще один потрясающий праздник – «Осенние деды». Сейчас по европейской традиции народ привык праздновать Хэллоуин. Самаин Хэллоуин, да, вот с этими тыквами, привидениями и всем остальным. На самом деле это же очень такой сакральный, очень глубокий праздник, древний праздник, который назывался «Осенние деды». Это праздник поминовения предков. И дедов, баб, деток, да, всех, потому что раньше, когда человек уходил, когда человек умирал, уходил, ему говорили, про него говорили, пошел с дедами гулять, потому что деды, это не те, не только те, кто ушел вот недавно, это вообще наши рода это какие-то древние, почему деды, потому что это, возможно, это изначальный род, да, изначальные представители рода, и вот осенние деды, им предшествуют как раз 31 октября, да, осенние деды, это 1 ноября, им предшествует Велесова ночь, время, когда открыты двери всех четырех миров, праве, наве, яви, славе, да, и есть возможность, какие-то души, возможно, там, провести в мир славе, да, кто по какой-то причине не ушел и, и, и не знает, как пройти. Есть возможность встретиться со своими родами, да, им ставят яство. Это будет отдельный эфир, отдельный пост про это. Но я просто говорю о том, что есть вот такой замечательный праздник. То есть осень практически – это время встречи с предками, с родами. Это время поразмыслить, поработать с тем, что род для вас и что такое вы для рода, да? и если вы проявляетесь продолжителями рода, то как сделать дальше, чтобы продолжение вот это родовое было чистым и светлым, да, возможно, какие-то, посмотреть какие-то родовые программы, которые можно исправить, то есть это время осмысления себя, не только себя, но и себя, и как часть рода, как часть большого рода людей, не только своих родов, а это время, когда открываются врата звездной памяти, да, звездных родов. Кто знает, может быть, в каких-то воплощениях вы были представителями другой цивилизации. Ну, мало ли, бывает всякое, да, в жизни. Вот. И это тоже возможность восстановить эту память, да, для тех, кто там, хочет, да, кто принимает такие вещи. Вот. То есть это вот, это, вот время очень. Оно вот, знаете, как оно очень мягкое. Это время, когда э, вселенная, природа, э, божественные силы, они нас поддерживают, они нас убаюкивают, да, вот не, не, не то, что спите спите, а они так спокойно, спокойно, все хорошо. Придешь к будущему, у тебя еще все впереди, да. И вот эта вот энергия тишины, внутреннего покоя, внутренней гармонии, это и есть энергия осени. Энергия, даже творчества, да, вот этот вот эм… Болдинская осень, да, у Пушкина, очень много же у нас стихов, очень много песен, это то, что рождается осенью, это как раз вот это вот время, когда эм, вот этот творческий потенциал, он не брызжет, а он, э… это, это какие-то гениальные вещи, которые рождаются от внутреннего понимания, от вы вы выкристаллизации, ну, страшное слово, от выкристаллизации собственного «я», чего я хочу. Вот осень – это время размышлений, это время энергии размышлений, время энергии, чего я хочу, время понять, куда я иду, с тем, чтобы пройти к зимнему солнцестоянию, к зимнему солнцестоянию, вот к тому самому времени, когда, как мы говорим, ну, есть такое да, у нас выражение, когда мы сеем семена будущего, когда вы будете что-то желать, какие-то чаяния у вас, да, какая-то простройка будущего, чтобы к этому времени вы пришли уже ну, с какой-то спокойной историей. Не просто, а, я хочу вот это, вот это, вот это, вот это. У вас вот осень дает время подумать с чем вы придете и очень четко выверить желание. И вот я уже говорила про осенние деды, да, вот это 31 октября, вот эта Велесова ночь, там э, совершенно это магическое время, да, мало что там открываются миры, э, двери между мирами, совеса очень тонкая, там еще очень сильная, очень сильная магическая, очень сильную магию, да, сильное значение магическое имеют слова. И вот эта ночь, когда... Каждое слово должно быть выверено, потому что э, от 1 ноября до 25 декабря открывается коридор, э, ну, я это называю коридор прямых запросов. То есть то, что вы э, проговариваете да, к 1 ноября, это вот прямой коридор к 25 декабря. Вот Там вот зафиксируете, да, еще раз подтвердите, что вы выбираете, что вы хотите. Дальше это пойдет в развертку и э, еще очень интересно необычно посмотреть на осень с этой стороны да я согласна с вами еще очень интересно что осень у нас же еще тоже очень интересное время почему я говорю что открываются звездные врата почему открывается связь со вселенной у нас же еще осень время астероидных потоков, метеоритных потоков. Я, простите, да, могу астероидные, метеоритный может быть, чуть-чуть путаю, да, но это время падающих звезд. Вот будем так говорить, как говорят люди, время падающих звезд. А при этом в октябре у нас есть поток, ну, его называют дракониды, но мне ближе чуть другое название. Если я не ошибаюсь, они называются джакобиниды. Джакобиниды, джакони... да, джакобиниды. Джакобиниды – это по названию... Кометы, не буду сейчас говорить, там Джакоба, там что-то, не буду сейчас, да, чтобы вас не путать. И это, мы смотрим на северо-запад, да, вот, вот в этом направлении. А северо-запад, это у нас, как раз запад, это правь. Да, и северо-запад это место, где можно что-то исправить. Да, вот мы туда, оттуда идет один поток. Следующий в ноябре, совершенно замечательно, но он известный, да, поток Леониды, который идет к нам из созвездия Льва. А врата Льва у нас были в августе. Вот, и, и, и, и, и это тоже, да, а приходит он к нам в ноябре, то есть только через два месяца достигает, это тоже как подтверждение этих выборов, что мы в августе делали, да, это тоже вот сюда, причем самый яркий он раз в 33 лета, да, 3-3, это троян высокой судьбы, ну, либо 6, ну, это уже по нумерологии славянских богов. Дальше у нас идет поток сейчас, сейчас, сейчас ганимиды, да, ну, то есть три потока, каждый месяц Идет метеоритный поток. Я понимаю, что летом они тоже есть, и весной они есть. Но осенью они имеют особое значение. Потому что, вот, например, гемениды это же очень интересный поток, потому что считаю, он идет. Не навстречу Земле, да, предыдущие идут навстречу Земле. Это звезды, которые падают на Землю. А, возможно, это наши божественные первопредки дают нам знак, да. А, возможно, это связь со Вселенной, возможно, Вселенная нам дает какие-то знаки и подсказки. А вот поток геминиды, он идет вслед за Землей, как бы хвостом. Есть версия, что это вообще э, чуть ли не части еще Тунгусского метеорита, да, вот то, что там не успело догореть, улетело, оно вот следом за Землей. То есть это некий сопровождающий поток, понимаете, вот эти два, да, если идет благословение божественных предков, благословение родов, благословение там, высших сил, то этот поток, это декабрьский поток, он идет думаю, с, э, до, до 16 или до 17 декабря, то есть он идет до, до, до, до начала солнцестояние, да, вот, до того, как солнце уйдет в самую нижнюю точку, а, до, до, до самого длинного дня, он сопровождает землю, и это тоже некий такой поток а, божественного сопровождения, да, я бы сказала, обережный поток, не бойся, не бойся, все хорошо, да, солнышко сейчас, вот оно сейчас, ну не такое яркое, но вот сейчас очень длинная ночь, но ну, потерпи, потерпи чуть-чуть, солнышко поднимется, и все, опять вернется на круги своя, и мы опять выйдем, на планирование будущего, на посев семян будущего, на новое коло-врат, на новый коловорот. Будем опять готовиться собирать новые плоды, будем опять ухаживать за нашими всходами. Жизнь продолжается, ничего не заканчивается. Поэтому это тоже вот такая история о... Об обережестве, о том, что вот осень, да, я еще раз повторю, что это время обережества, время э, раздумий, время э, подведения итогов и время, когда э, очень хорошо понимаешь, что жизнь не кончается, э, солнце не гаснет, э, все прекрасно, жизнь прекрасна, и после каждого сна наступает пробуждение, наступает новая жизнь. Новый день и новая радость. Вот на этом, на этой ноте я хочу с закончить свой прямой эфир. С вами была Ирина Михайлова. Нового дня вам, новой радости. Радуйтесь осени, радуйтесь дождю, радуйтесь жизни. Всего доброго.